Медведева и Орсер бросают вызов тутберидцем. Этери Тутберидзе, тренер олимпийских чемпионок-фигуристок Юлии Лепницкой и Алины Загитовой, прервала молчание после ухода от нее двукратной чемпионки мира и Европы двухкратного серебряного призера Пхичхана Евгения Медведевой и заявила, что спортсменка не выходит с ней на связь, игнорируя сообщения. Конечно, слухи уже нагнетались. Я уже к этому моменту писала Жене, ни ответов на смс, ни ответов на мои звонки. Поэтому, посмотрев новости Первого канала, я поняла, что Женя от нас ушла. Уже вспомнил, как уходили от Атберидзы раньше. Медведя не первый, кто покидает от тренера по-английски, доверяя третьим лицам сдел сделать сенсационное объявление или вовсе обойтись без такого. Эталия Георгиевна, как человек резкий, импульсивный и эмоциональный, отходит также быстро как и взрывается. Некоторые, как? Некоторые не здороваются с ней сами после расставания. Она же, думаю, готова к разговору со всеми. Сейчас, судя по ее интервью, тут берется на эмоциях и сильно обижена девочку, которая отдала столько лет своей карьеры и жизни. Именно для Медведева она была не только тренером, но и мамой. Именно Медведева в какой-то момент питала в себя от тутберицы эмоциональность и порой могла себе позволить дать тутберицы на тренировке. Уйти от отберицы или уйти из спорта Евгений Медведев принимает решение. Травма, нервы, юная фаворитка, которая молниеносно затмила королеву. И вот уже Медведев теряет почву под ногами. Лишнее тому подтверждение. Брошенная фраза про Загитову. Выйдя с Олимпийского льда, Женя бросила детскую фразу. «Неужели вы не могли поддержать Алину еще год в юниорах?» Я сказала, «Женя, ты что? У всех должны быть равные шансы». Это должна быть просто вера в тренера, вера в результат, а не какие-то условия, рассказал Тутберидзе. Вот в этой детской обиде поддержать Алину еще год вся соль истории. Медведева, если смотреть на эту ситуацию глазами, Тутберидзе считает, что ее предали в самый важный момент карьеры, отдав предпочтение сопернице. Одной этой фразы сказанной, очевидно, на эмоциях и нервах, Женя разрушила всю сказку о семье, о старшей сестре для, ю... для юной принцессы. При... Принимая решение уйти, как говорят, к Брайану Орсеру, который у... уколол другую ученицу Тутберицы резкой фразой, медведя, бросает Тутберицы вызов, бросает его и Орсер, и Тутберица это прекрасно понимает. Из истории последних дней вышел бы отличный трейлер сериала «Вызов Этерий», который, надеюсь, продлится 4 сезона до Олимпийского Пекина. И не исключено, что главной героиней в финале станет та, о которой мы еще не знаем.